считывание информации, человек так видит, он считывает информацию со своего канала, интерпретирует его, интерпретирует его через свой собственный ментал. Вы тоже можете это делать, он видит про вас, интерпретирует через свой собственный ментал. Поэтому всегда считала, что хорошая гадалка это пифия, человек с пустым сознанием, который просто произносит волю бога. И ничего другого она произносить не должна. А если она пропускает это через свое ментальное тело, это значит, будут ну, какие-то ментальные искажения. Она через человеческое свое сознание опишет так, как считает нужным писать, соответствует действительности не соответствует. Вопрос 28. -й. 95 процентов шарлатанов и лишь 5 процентов природных медиумов. Потому что а хорошая педалка должна быть медиумов. Интуитивно. А лучше всего нарабатывать это качество сам. Если в себе так такое несогласие, что, наверное, да, да, да, что, да, что если ты чувствуешь, что, -то что, -то что -то смотришь что на нее понимаешь, нет там угу. ни не знаний, ни информации, и канал у нее какой-то странный, да, и вообще тебе просто не хочется ее слушать элементарно. Да. Уходите, не надо, зачем? Уходите. Хороших гадалок их по пальцам пересчитать.